небольшой заснимем приехали в саратовскую область ехали 4 часа бурить будем 30 минут тут скважины по 8 метров а вот тут качок сколько у вас лет 30 проработал, да? 30 лет проработал качок и как это бывает он вышел из строя это обратный клапан здесь сбоку насос подсоединился, наверное я сначала думал, сюда принесли его. Думал, откуда сняли и принесли. Он, оказывается, здесь стоял. Вот такой качок. 30 лет отпахал. Верой и правдой. Теперь нужна скважина, потому что тут коровки. Хозяйство. Ну, все, подготовились. Центральная вода, ага, давай сейчас Фильтр чулок сейчас поставим Сделаем С собой возим Уже готовые Делаем На муфте все Здравствуйте, здравствуйте Ади, Лерка Прям Леркой нарезаем резьбу муфту сажаем Мы на трубе сейчас нарежем резьбу Скрутим и все так, две трубы загнали, фильтр размотали, приготовили. Снизу, как обычно, запаян. Здесь муфта на резьбе. Вот. Край запаян. Аккуратный носик сделан. Мы изолентой мотаем сверху. Можно, конечно, эту термоусадку ставить, но как-то вот уже привыкли, не знаю. Больше доверяем ей. Хотя ребята работают, тоже не жалуются. Здесь вот лерка 1G дюйм, резьба также нарезается, муфта насаживается, сверху изолентой подмотали. Все, забыли. Страшно становится, страшно. Заглянуть вперед, потом... Камни. Камни пошли. Хорошие камни. водонос в камнях. Вот они небольшие минуса ручного бурения. Уровень воды падает. Давай поднимайся. Так, ну обсадились. Камни эти осыпались долго-долго. Вот в одном месте. Вот такие вот они. Осыпаются и осыпаются. Осыпаются и осыпаются. Ну ничего, расшарошили глубже. Углубились, обсадились ПВД-фильтром, достали сразу, чтобы не осыпалось 4 трубы сразу одновременно, вот она, свеча. Потому что пока раскручиваем, можно пикой цепануть а ствол, скважину, и все, надо будет расширяться заново. Ну, либо, как вариант, пику на 100 брать, на 90 и параллельно обсаживаться, тоже как вариант, в принципе, можно и так было сделать. Ну, получилось так. Сейчас промоем все. От руки. Надо будет шланг какой-то на выход. Найти. Ага. Установка. Первый запуск. Хамут хаму сломался. Ага. Шланг. А ага. Роман Карпухин. Мы вас снимем. Не, меня не, не надо. Не надо? Ну вот он, первый раз закачал. Йов. А тот не дает почему-то. Свой насос поставили. Да, возможно... А вы его как зимовали? А, он в этом году работал. Да? Со скважины работал? Или, или... Нет, за... Вот, с нуля а, работал. Нет, зачем? Скважины. Со скважины работал он? Да. Просто, если он поработал без воды немножко, то вот такая беда у них происходит там. Сейчас она будет мутная, потом чище, чище, чище. И что нам надо? Ну, через... сейчас, сейчас, посмотрим, сейчас. Мы можем сейчас через наш насос закачать вашу. Насос... И посмотрим, посмотрим качает он, он закач... или не качает, Только да. Когда это будет, заместо качка, будет наш насос. Вот сейчас мы Забы через, вас через вас свой вас насос вас подключили вас. хозяйский насос. Сейчас закачаем наш, и мы посмотрим, работает он или нет. Оп. То есть наш насос выступает в роли качка, скажем так, который поднимает воду. То есть на выход того насоса, выход того насоса подключили на вход нашего. Если шланг, этот, шланг, Да я понял, а маленькая дырочка, он, да. он, он не закачает. Он не Понятно. Нет, он качал на, на, на выброс, а сейчас он качает на всасывание. Ваш шланг вот этот вот, он репанный, выключай. Мы сейчас по-другому сделаем. Шланг, дать реп. Шланг репанный, видать. Опа. Не закачал через шланг. Все, пошла вода. Сейчас отключитесь, я скажу, когда. Выключай. А, ага, отключайте. Ни ну да, хрена он не дает, дает. не дает, не дает вообще. Да. Ну, смотрите, как как вам удобно, если хотите, мы можем продать вам тот насос у нас. Он новый, абсолютно новый. Но только крафт. что мы его сразу подразумеваем. А, ну вот, смотри, а, вот, он, вот он, вот он, что-то. Думал, нельзя брать, нельзя. Да нет. Что-то он там пытается, но. А, можно да, либо э, отремонтировать, либо. Э, этот, э... У него поменять и он. Не качает. Но вы его потом Тем более, если он А начнет... что продавать? хозяйство все пригодится. Продавать. Фу, все, Ларгу загрузили. Насос хозяйский не качает. И дать его перегрели слегка. Подключили через свой насос. Закачал. Наш отключаем. Насос не качает. 64 Саратов. Сейчас слева поставим. Брали другим людям лево. Но не пока а скважину перенесли на другое число. Насосик с нами катался. Поэтому да Санек вы в любой... собирает лево. Так, все, подключили лево. Там на 14 ключ. Леву поставили, новый. И вот он уже давит потихонечку. А тут не хочет, не хочет, не хочет. И услышишь, как она пойдет сама. Он с нагрузкой пойдет. Вот он его взял. Взял воду. Звук поменялся такой же абсолютно напор, ну, он чуть-чуть послабее, но, но напор, в принципе, такой же, вот, видите, то есть вот, он, он работает именно на давление. Ну, где-то нормально, да? да? смотрите, вот-вот давление какое, вот, видите, вон, вон, до газовой трубы аж mm -hmm. достает. Так что вот, а тот надо будет да, отлично а, ага. сейчас. отлично сейчас пойдем старый насос разберем покажем какие запчасти надо поменять чтобы люди знали Ага, пошла клапан открутили клапан дулся в обе стороны, то есть клапан пропускал. Скорее всего вода ушла, насос поработал без воды. Вот этот вот. А как только они поработают без воды, там пластмассовая запчасть слегка деформируется и все он не закачивает. Сейчас покажем. О, все, все, все. Вот, эти, вот одна запчасть вот, вот так вот вытаскивается. Да, вот эти две запчасти новые купите и все. Да. Ничего тут сложного нет. Сейчас все объясню, как Ну да. Сейчас вот. Вот, они так работают. Тут эти резиночки тоже в магазине новые возьмете. Здесь посадочные места почистите. Вот это вот посадочное место. Вот под это вот это вот, вот почистите. И здесь почистите посадочное место. Вот так вот она была. Вот да. так вот. И все. Ты вот. вот. ее видна? Да. ну можно наждачкой. Ну поверд с этим с щеткой. -ж -ж -ж. Да. Все, чисто ну будет. Я. А можно у нас руки помыть? Да, еще, пошли, конечно. Да, ну, у нас там нет. Пошли. Спасибо faço. большое. большое. большое. Мы, ну будем. все, диффузор сняли. Трубку вентуре сняли. Все показали, рассказали. Здесь все прокачивается, все хорошо. Опа! Все, уже светлая пошла визуально. Вода на вкус изумительная. Скважина закончена. Утес Степана Разина. На лод, когда он, говорят, люди, это Волга вот она печка для обжига известняка а для обжига извести Какого известняка так утес утес ого страшновато блин рыбак камеру не видно его это стул такой трон да. не по сеньке шапка ну качается нас Легендарное кресло стесеньки разина а там лагерь люди Отдыхать приехали. Палаточки, лодки. Выпивают. Тоже обрыв хороший. Достопримечательное место. Утес Степана Разина. По преданию, на вершине утеса стоял шатер вождя. Крестьянского восстания с такого-то по такой-то год. Въезд машин запрещен. Санек опять тут колесит. Сейчас чуть не застряли вот этой печке. Колоидсу видели здесь от Волги отъехали. Просто интересно, какой здесь зеркал или, может, вообще родник, конечно. Сейчас посмотрим. Скотина чувствует, где водичка. Да, в таких местах, блин, копать и бурить. Да, она вон как-то перетекает. А, да он вот, вода, вот она. Родник на самом деле. Горь, Уровень землей, ага. Смотри, как, как текет хорошо. Вот тебе и вода. В одном месте, кстати, в Саратове мы бурили, там у них тоже такая гора, наверху родник. И на горе родник стекает по трубам. Там чуть ли не в каждый дом они сделали. Вот что-то наподобие вот такого вот. Поехали. Вот тебе и все. Читай уровень земли.